Привет, друзья! Мягкие развивающие мечи разных форм и размеров можно купить в магазине. Но если у вас есть вышивальная машина, то их несложно сделать самому. Это достаточно быстро, а поскольку существует огромное множество выкроек и файлов машинной вышивки, еще и разнообразно. И пока ваш малыш развивает мелкую моторику, можно показать ему, как выглядят буквы, цифры, различные животные, или привить любовь к дорогим машинам. Для выполнения этого мастер-класса вам понадобится отрывной не стабилизатор плотностью где-то 38 грамм, флис двух цветов, водорастворимая пленка, небольшой кусок желтого фетра, если вы решите в точности повторить данный МК, и, конечно же, клей-спрей временной фиксации. Запяльте стабилизатор и нанесите поверх него тонкий слой клей-спрея. Ориентируясь на центр пялец, разместите поверх стабилизаторов флиз двух цветов. Обращу ваше внимание, что файл вышивки рассчитан на пяльца 200 на 300 мм. Если у вас пяльца меньшего размера, но вам все равно хочется вышить этот мяч, напишите нам и мы сделаем еще один мастер-класс, в котором продемонстрируем, как поделить дизайн под ваши пяльца, или сделаем еще один файл меньшего размера. Файл с выкройкой вы найдете в нашем интернет-магазине в разделе Бесплатные дизайны. Ссылка под видео или в верхнем правом углу, если вы смотрите ролик на YouTube. Разместив пяльцев держателей и загрузив вышивку в машину, поищите в руководстве пользователя информацию о том, как добавить к дизайну наметочную строчку. И если таковая имеется, добавьте ее. Расположите поверх ткани водорастворимую пленку. Размер пленки больше, чем размер файла вышивки. И прошейте наметочную строчку. И если в вашей машине нет наметочной строчки, то прикрепите пленку к ткани с помощью булавок, так, чтобы булавки не попали в поле вышивания. В нашем видео вы видите вышивку имени, но в основном файле мы это имя убрали поскольку вряд ли мальчик Петя захочет иметь мячик с именем Тобиа. Добавьте свое уникальное имя к файлу, используя возможности вашей вышивальной машины. Теперь можно приступать к вышивке основного файла. Для первых двух цветов выберите нити произвольного цвета. А вот начиная с третьего, лучше следовать указанным в сопроводительном листе цветам. Перед вышиванием шестого цвета Разместите в районе вышивки кусок желтого фетра. Шестой цвет прошейте черной нитью. Прошив шестой цвет, обязательно обрежьте фетр по краю и, не меняя нить, вышейте последний цвет. Ах да! И тут не забудьте положить небольшой кусок водорастворимой пленки, чтобы не провалился конь и гладевой вальк по краю. По окончании вышивания удалите верхний стабилизатор, нижний и обрежьте излишки материала по внешней стороне контура с припуском 0,5 см. Пришло время ручной работы. Если вы внимательно присмотритесь к деталям, то обнаружите на контуре узелки, которые вам необходимо совместить при сшивании двух деталей. Верхняя точка зеленой детали соединяется с центральной точкой вогнутости красной, или наоборот. Это очень важный момент, поскольку если вы просто соедините одну деталь с другой, то получите что-то вроде косточки или гантели, и это будет игрушка совсем для другого любимца. Аккуратно сшивайте детали изделия и, дойдя до конца, оставив небольшое отверстие, набейте мяч экологическим наполнителем. Закончив наполнять, зашейте отверстие. Ну вот, теперь можно подарить ребенку. Или если марка вашей машины Феррари, пропитать мяч специальным освежителем воздуха и отнести его в машину. Всем хорошего дня и удачной вышивки. И если что-то не получается, стучитесь к нам в соцсетях и мы ответим на все ваши вопросы.